Привет, аудитория. В эту пятницу у нас пройдет номерной турнир «Беллатр-277». В этом турнире также пройдет бой за титул в полулегком весе между Патрисио Фрейре и эй Макки, Маки, которые я, в принципе, и хочу рассмотреть в данном видео. Патрик Фрейре по кличке Питбуль, 34-летний боец из Бразилии, ветеран организации «Беллатр». Выступает в с 2010 года. Ну, за это время Патрик успел побывать на первом месте pound фут pound рейтинге организации, что довольно-таки весомый показатель. Успел он одновременно примерить два чемпионских пояса в полулегкой и легкой легковесовых категориях. Кстати, в легкой весовой категории он забрал пояс у не менее известной легенды билатера Майкла Чендлера, который в данный момент выступает, как вы знаете, в UFC. Проводит там довольно яркие бои на топовом уровне и вполне может претендовать на титул. Ну, если, конечно, не будет тупить, как он Тупил в своих предыдущих боях. Ну ладно, не будем о Чендере, давайте о Фрейре. Так вот, Фрейре отправил Чендеров нокаут на первых минутах боя, что тоже довольно-таки весомый показатель. Но, в общем же, в профессионалах провел он 37 боев, в 32 из которых одержал победы. Это универсальный боец, обладает хорошей стойкой, нокаутирующим ударом. Также может он похвастаться черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. И что немаловажно, это тот факт, что он неплохо применяет навыки в этом аспекте, что показывает статистика выигранных боев именно с обменьшенными. Патрик опытный боец, за долгие годы проведенные в промоушене, передрался с многими топами этого промоушена. Также можно добавить, что Фрорей мощный боец, что позволяет ему переводить соперников на конуаз. Ну, что еще? Ну, можно, в принципе, перейти уже к его оппоненту ЛД. Ну, ЛД. Маги, это боится США, ему 27 лет, что довольно-таки молодой возраст, но тем не менее в этом возрасте он уже является действующим чемпионом в промоушена в полулегком весе, который он завоевал, кстати, победив как раз-таки Патрисио Фрейле, нынешнего своего соперника. Провел в профессионалах 18 боев, все бои были проведены в этом промоушене и, что немаловажно, он не потерпел ни одного поражения. Интересный факт, кстати, об этом товарище заключается в том, что он потомственный боец. Его отец тоже выступал в Беллатр. И в 2019 году, кстати, в одном из турниров они даже вместе выступали. И оба победили, притом оба победили досрочно. ЛДЖ, это кит Джон Джонс в уменьшенном размере, можно сказать. База является вольная борьба, при этом присутствует у него хорошая ударка, хорошая кардио, отличный партнер. Также имеет серьезные атропометрические данные, которыми не стесняется пользоваться в своих поединках. Ну и что немаловажно, частенько ЛДЖ заканчивает свои бои именно досрочно. Поэтому его также можно отнести к категории финишеров. Ну, это в принципе многообещающий поединок. Два ярких финишера. Я думаю, что будет очень интересно. Ну, с одной стороны, Патрик вроде бы находится на пике своей формы, но года уже не те. И с каждым боем выступления лучше не становятся и не будут становиться, я думаю. С другой стороны, молодой Маги голодный до побед, перспективный, амбициозный. Ну, наряду с всего достойными навыками на фрейле естественно еще будет давить прошлое а, поражение этому бойцу. Ну, напрашивается вывод, что шансов, конечно, у Маги будет, наверное, побольше. Но вообще это сложно будет для ставки. Тем более, что когда дерутся два финишера, это в это, в принципе сложный бой для ставки вот, но Патрик довольно мощный, резкий боец что с одной стороны позволяет ему быстро сокращать дистанцию и наносить тяжелые удары, но ЛДЖ готов к этому, размах рук у него больше аж на 20 сантиметров, готов им встречать Феррере контрпанчами, что тоже не менее опасно ну есть в этом бою один момент интересный, который играет на стороне Патрика, этот то, что он более опытный боец, и ему приходилось проводить тяжелые, затяжные 5-раундовые бои. И он знает, что это такое, в отличие от молодого маги, которому удавалось выигрывать своих оппонентов, не особо напрягаясь. И это факт. Да, в прошлом, в прошлом бою пропустил Патрик хайкик от LG, что привело в итоге... К поражению, но мы не можем сказать, чтобы было в бою зайдем в чемпионские раунды. И что-то мне кажется, что Фрейре попробует затащить и испытать ЛДЖ именно в глубоких водах. Ну, других вариантов я особо у Фрейре, наверное, не вижу. Вот я, наверное, попробую сделать ставку именно на завершение в боя в третьем-пятом раундах. И на это 3,2% ну можно еще присмотреться к тотал больше за э, 2,5 за коэффициент 2,4. Вот. Но это мое видение обоя. Конечно, вы оставляете свои комментарии. Хочется почитать, послушать, посмотреть ваше мнение. Но так стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, давайте до следующего обоя. Пока!